Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Болст Наталья. Сегодня предлагаю вам тренировку для стройных ног, подтянутых ягодиц, но без участия приседаний. Для тренировки нам понадобится одна гантель. Вес э, от, вашего, от вашей подготовленности, может быть килограмм, может быть два, может быть три, у меня два. Итак, приступим. Собираем ноги вместе, колени соединяем, садимся на пятки, живот, ягодицы в себя. Спина прямая. Делаем глубокий. Вдох и на выдох. Выталкиваем таз вверх, зажимая ягодицы. Опустились на пятки. Вдох и выталкиваем вверх. Снова. Со мною 8 Раз. И по три пружина. Раз, два, три. Подъем. Раз. Два, три, подъем. Каждый раз на пятки. Раз, два, три, подъем. зажар ягодицы. Раз, два, три, подъем. Хорошо. Правую ногу в сторону. И снова пятка, подъем. Пятка, подъем. Еще шесть. И по три. Раз, два, три, Подъем. Еще два раза. Хорошо, правая нога у нас остается впереди, Живот ягодицы в себя. Опускаемся на пятку, затем подъем таз вперед. Вместе со мной 8 раз. Снова все сначала. Вниз, вверх. По три... стоп, левая нога в сторону и на правой, на пятку, подъем, и по три, раз, три, подъем, Хорошо. Левая нога остается впереди на пятку и вперед. Восемь раз. Хорошо. Ставим руки в упор перед собой. Можно использовать гантель колено правой ноги живот подтянут поднимаем ногу в сторону и отводим назад живот ягодицы в себя 8 подъемов по три пружины и снова все сначала по одному вот и. Еще четыре. И по три. Снимаем гантель, ногу чуть вперед, выравниваем левую, садимся на пятку и ложимся вперед. Раз, лежим 2, 3, 4. Хорошо, приподнимаемся, садимся на ягодицы и правую ногу отталкиваем 4, 3, 2, 1. И все с левой. Разворот под левую ногу, гантель, и все, сначала с левой, 8 раз, еще 4, И пружина по три. И еще один подход, все сначала. Еще четыре. И пружина по три. Хорошо. убираем гантель, сторонку, левую ногу вперед, правую выравниваем, садимся на пятку левой, ложимся и тянемся вперед, 4, лежим, 3, 2, 1, хорошо, поднимаемся, садимся на ягодицы и потянули левую ногу, 4, 3, 2, 1, опускаемся на бок, на нижнюю ногу в районе колена положили гантель и поднимаем прямую ногу восемь раз. По три. И пружина. самой верхней точки задержали ногу стопа остается направленная вверх коленом к полу к себе, вверх к себе, вверх к себе, вверх, к себе еще 4 стоп, опускаем ногу и еще один подход, 8 три. С каждым разом повышаем вверх, выше. Хорошо. Снова. И последний. Пружина. Стоп. Хорошо. Колено. Вперед. К себе. Вперед, к себе, вперед, к себе. Вперед. К себе. Топа все время вверх. Четыре. Три. Два. Один. Стоп. Ноги согнули, положили гантель сверху. И снова подъем. Восемь сделали и по три. Рожена. Выравниваем ногу, коленом тянемся к полу, стопа потолок. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре. Согнули. И еще один подход восемь по три. Пружина. выравниваем ногу и снова коленом к полу и вверх к себе вперед к себе еще четыре три два один опускаем разворачиваемся на второй бок и все то же самое делаем с другой ноги выравниваем и на выдох по три и пружина задержали коленом в пол в пол хорошо еще Четыре, три, два, один. Стоп. И еще один подход. Восемь. По три. И пружина. Задержали. И снова колено к себе. Вверх. К себе. Вверх. К себе. Продолжаем. Четыре. Три. Два. Один. Стоп. Опускаем. Складываем ноги. Хорошо. Восемь подъемов. По три с каждым разом выше, вверх, еще снова. Последний. Пружина. Стоп, выравниваем ногу коленом в пол и вверх к себе, и вверх к себе. Вверх. Хорошо. Еще. Четыре. Стоп. И еще один подход. Восемь. По три. И пружина. Стоп. Выравниваем ногу и снова. Вниз, и вверх. Стоп. Опускаем. Снова поставили ногу перед собой. Потянули в одну сторону. Четыре. Три. Два. Один. Смена. И то же самое. Четыре. Спина прямая живой. Потянут. Три. Два. Один. Данное занятие закончено. Всем спасибо, кто занимался со мной. Значит, Эту тренировку вы можете использовать э, вместе с короткими роликами, например, для проработки мышц рук. Да? Прорабатываем руки, потом добавляем ноги. Либо вы можете соединить с проработкой мышц пресса. Сделали ноги, добавили пресс. Либо вы можете сочетать ноги и стрейчинг. Итак, если сегодняшняя тренировка вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!